Уважаемый Ильхам Гейдарович, дорогие друзья, сегодня, безусловно, знаменательный день. К нему мы готовились с особым чувством, с особой доброжелательностью к нашим азербайджанским друзьям и коллегам. Сейчас, открывая год Азербайджана в России, рад видеть в Москве участников и гостей этого торжества. И, конечно, хочу искренне поблагодарить президента Азербайджана, всех людей, которые принимали участие в выработке этого решения, в подготовке этого мероприятия, с большой работой, которая была проделана к этому моменту. Уверен, что не меньшая работа с огромным результатом позитивным будет проделана и в течение этого года. Инициатива провести столь масштабные мероприятия, и в России, и в Азербайджане, родилась год назад во время визита президента Азербайджана Эльхам Гидарыча в Москву. Она была широко поддержана и общественностью, и творческими коллективами. Думаю, что иначе не могло и быть. Ведь в укрепление дружеских связей между Россией и Азербайджаном заинтересованы наши народы. Народы с общей историей, за которые схожие взгляды на мир, тесное переплетение человеческих судеб. При всей своей национальной самобытности наши народы всегда были интересны и важны друг для друга. И, что особенно ценно, на всех поворотах истории поддерживали друг друга, оставаясь надежными союзниками и добрыми друзьями. При... Хочу отметить особо, что за последние годы, за последние десятилетия это стало возможным, развитие такое позитивное развитие отношений между Азербайджаном и Россией, стало возможным благодаря авторитету и мудрости Гдар Алииич Алиев, мы в России помним, чтим его заслуги и его память. Народы России и Азербайджана с уважением относятся к нашему единому наследию, их мирному и кратному. Я не буду перечислять имена всех, кто внес огромный вклад в науку, в культуру, бывшего Советского Союза, а значит, нашу общую копилку развить. Братство наших народов прошло заколку огнем в борьбе с фашизмом. Приближается 60-летие победы. И естественно, что отмечать его мы будем вместе. Я благодарен президенту Азербайджану за то, что он принял приглашение и будет в Москве 8-9 мая этого года. Пользуясь случаем, хочу поприветствовать ветеранов Азербайджана. Мы чтим мужество и героизм 600 тысяч азербайджанцев, которые самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и ковали нашу общую победу. 42 из них стали героями Советского Союза, а 12 – полными кавалерами орденов славы. В наши дни российско-азербайджанские политические, экономические и культурные Диалог последовательно и активно развивается. С его развитием связывают решение своих жизненно важных проблем граждане обеих стран. Речь идет о взаимовыгодной кооперации, о вопросах трудоустройства и иммиграции, об использовании общего культурно-информационного пространства, в том числе в сфере образования, а также о сохранении богатых национальных традиций. Только что президент... Упомянул о том, что за последний год на 50% вырос наш товарооборот. Это блестящий результат последних лет. Хотел бы также особо подчеркнуть, наше партнерство – это значимый фактор региональной стабильности. Мы в равной степени заинтересованы в более активном использовании возможностей СНГ и для решения общих социально-экономических проблем, и для совместного противодействия угрозам национальной безопасности, терроризму и экстремизму. Россия стремится также способствовать достойной развязке Карабахского узла и обеспечить надежную безопасность в этом регионе. Особую роль, Особую роль в сближении народов России и Азербайджана мы отводим гуманитарным связям. Выступаем за сохранение общего духовного наследия наших народов. И в этой связи хочу отметить успешную реализацию первого этапа программы сотрудничества в гуманитарной сфере, рассчитанной на 2004-2006 годы. Человеческие контакты – это тот неисчерпаемый стратегический ресурс, который лежит в основе подлинного межнационального и межконфессионального согласия. И самое, самое веское слово здесь за творческой и научной интеллигенцией, религиозной общественностью, представителями самых разных конфессий, диаспор. Их авторитеты, созидательная энергия способны значительно обогатить наш диалог. Убежден, что объединяющий настрой всех программ года Азербайджана в России должен открыть дорогу новым общественным и деловым инициативам, прямым контактам между людьми. Выступая за... Мы выступаем за самое тесное сотрудничество с Азербайджаном и чувствуем, такой же настрой со стороны наших партнеров. Еще раз хочу пожелать нашим народам мира и благополучия. А году Азербайджана в России хочу сказать добро пожаловать.